Здравствуй, мир! Очередные тесты, очередные фрирайдные черные лыжи стали до 120 мм, номер 205. Поехали! С а, своеобразная лыжа по результатам тестов, которую нельзя ни похвалить, ни поругать. Ничего не могу сказать ни хорошо, ни плохо. Вот, она какая-то в целом эффективная, но немножко бездушная. Такая очень доминальная лыжа. Я не могу сказать, что она плохая, не могу сказать, что она хорошая, неплох, она, ну, неплохая она, потому что она, в принципе, делала все, что я от нее хотел вот, Справлялась с этим достаточно четко, очень позволяла переходить загрузки от носа на задник Не продавливалась, не уходила в телевизор, не выпрыгивала, ничего не скакала вот. Но не давала никакой динамики и были серьезные огрехи в амортизации неровностей, которые были под снегом Потому что, как мы знаем, да, мы хотим Все кататься в целине, но мы понимаем, что Вот даже если выпало 20 там, сантиметров Свежего снега, то по 20 сантиметров Свежего снега осталась та кривая Ерунда, которую накатали там Несколько месяцев до этого, никуда она не делась Да, и даже если вы охотитесь там Едете под прогноз, то все равно вы будете Ногами вот это отрабатывать вот. Я не могу сказать, что эти лыжи там не убили ноги До, до полусмерти забили их там да? ну, ну, Не было такого, вот нет такого да? Ну, в общем-то вот как бы вот. То есть не было никакой божьей искры. То есть в ноги они стучали, да, в меру, но ну, стучали в меру. Управляемые, ну, в меру, но ну, надо где-то, где-то, где-то надо ловить, и а где-то надо подрабатывать, где-то они немножко вот стабильность. В общем, в принципе, в целом получился такой некий рабочий вариант, который вполне можно рассматривать даже как вариант, и вполне можно на таких лыжах кататься и... Я еще раз говорю, то есть опять-таки есть разные лыжники. Кому-то нужна динамика, кому-то нужна наоборот какая-то предсказуемость, спокойствие и ожидаемость какая-то. Да? То есть я знаю, что я получу, я встал, поехал, это получил. Кому-то нужна динамика. Кто-то хочет пулять, да? кто-то хочет скорости, кто-то ее не хочет. Да? Кто-то хочет прыгать, а кто-то хочет просто скатиться. Да? Вот для людей, которые катаются по большей части просто для удовольствия пребывания в горах, для удовольствия просто спуститься с какой-то трассы, да, не упав там и получив просто удовольствие там, от пары тройки там, хороших поворотов. Вот, вот, эти лыжи, ну, в принципе, вполне подойдут У меня таких знакомых очень много Вот, и я такие лыжи готов Даже где-то, наверное, рекомендовать в какой-то мере Они простые, понятные Понимаю, что, наверное, они будут и стоить недорого В розничной сети, но В целом, вот такая ситуация Но сам себе, конечно, я бы такие лыжи никогда бы не купил И как бы... Опять-таки, вот то, то, то, как они постукивают в ноги, мне не очень понравилось. То есть я предполагаю, что на каком-то жестком трассе, там где-то на жестком склоне, они будут совсем некомфортны, и на курке Настя они тоже будут себя вести плохо, потому что они даже на целине находили, за что подцепиться там, за что зацепиться. Вот, вот это меня не порадовало. Вот. Но в целом, если брать оверол, и того, в сумме всех... Показателей, то я бы, наверное, ставил бы этим лыжам 4,5 из 10. И вот за счет того, что они вот эти полбалла за что-то наскребли, там, по чуть-чуть тут, по чуть-чуть там, по чуть-чуть там от этого середины как бы нормы в топы, какие-то, в, в принципе, в зону интересных лыж, то есть вот поэтому в принципе они остаются вне зоны интересных лыж. Но больше ничего про них не могу сказать. Ну, правда. Вот. Пойду за следующими, чтобы не пропустить, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока.